Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех вас, и пусть Дух Святой, Дух нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, прибудет со всеми теми, кто ищет, и ищет по-настоящему в праведности, ищет мира, мира с Богом в первую очередь. Потому что, когда у нас мир с Богом, мы имеем мир сами в себе. Когда у нас мир с Богом, у нас мир с нами, с нашим человеком внутренним. И это то, что я желаю вам в этом Новом Году. Чтобы у вас была новая жизнь. И говоря о мире, я бы хотел передать вам то, что Дух Святой говорит о мире. Дух Святой ⁇ это Дух мира. Когда Господь Иисус был крещен в воде, он также после этого получил Духа Святого в этот момент. Он был рожден от Духа, когда был маленьким, но когда он крестился Духом Святым, мы видим, даже видимым образом сошел голубь, чтобы подтвердить это крещение. Но этот мир, естественно, это внутренний мир, тот, который... Глубоко в Тебе. Слава Богу! Апостол Павел, направляемый Духом Святым, сказал следующее. Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог. Бог помазывает. Бог дает нам эту печать, и написано, запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши. Дал залог Духа. Что такое залог Духа? Это печать, это гарантия. Это гарантия, которую люди делают, например, когда они хотят взять деньги в долг, им нужно что-то оставить, какое-то сокровище, драгоценность, золото, какой-то залог, гарантии того, что потом ты выплатишь этот долг, то, что ты взял. Если человек не платит долг, тогда этот залог, эта гарантия остается, и человек теряет. Также и Дух Святой. Это замечательно, друзья. Прекрасно. Бог нас запечатлел, написано, и дал залог Духа в сердца наши. Дух Святой ⁇ это гарантия со стороны Бога к нам. Бог делает это. Он дал в наш Дух Его гарантию, Его залог, что все, что Он обещал, произойдет. Тогда вы, те, кто сейчас желаете быть запечатлены Духом Святым, это не какая-то одна из возможных для вас, чтобы вы приключение какое-то попробовали, может быть, или нет. Друзья, это гарантия Бога. Это гарантия Бога в вашем сердце. И для того, чтобы получить, необходимо возложить ваше сердце на алтарь. Полную вашу жизнь, ваши чувства, ваши проекты. Ваши мечты, ваши желания, это плотские пухоти, все, все, что у вас есть, все то, что есть у вас, необходимо внутри, все, что внутри, кем вы являетесь, возложить на алтарь. Вы знаете это, это важно, потому что если просто какое-то пожертвование материальное на алтаре, и вы не даете сердце свое, это не так. Мы видим, что пожертвование символизирует нашу душу, когда мы возлагаем на алтарь. Не забудьте, что Иисус, Он говорил, когда вы принесете к жертвовнику дар и вспомните, что брат имеет что-либо против тебя, оставь дар твой около жертвенника, около, не поднимайся, оставь у алтаря пожертвование, вернись, и с братом твоим реши вопрос, и только потом вернись, и ты можешь Возложить на алтарь свой дар, свою жертву. Потому что это душа. Ты не можешь какое-то материальное благо оставить как дар для Бога и внутри иметь обиду. Необходимо оставить это негативное чувство. Удалить его. Даже если у тебя есть какая-то причина. Человек, может быть, огорчил тебя, он виновен, но... Эту вину внутри себя нужно оставить. Это фундаментально, друзья. Вы знаете, что такое Дух Святой, залог Бога? Залог – это совершенство самого Божества, вся полнота Божества внутри нас, внутри человека. Но это возможно только тогда, когда мы опустошаем себя от всех чувств, от всего того, что не угождает Богу. И если ты не прощаешь, как Бог примет твой дар, физический дар, материальный дар? Алтарь не принимает. Иисус сказал, оставь жертв... у жертвенника дар и вернись, примирись с братом. И тогда, да, алтарь осветит это пожертвование, потому что алтарь, друзья, это сам Бог, сам Бог, Божий Дух. Алтарь – это что-то чистое, и имеет власть принимать и благословлять, ваше пожертвование. Тогда Иисус говорил фарисеям и лицемерам, что важнее – золото или храм, который освещает золото? Что важнее – пожертвование или алтарь который освещает пожертвование другими словами то что очищает освещает или другими словами саможертвование само пожертвование должно быть чистым, чтобы алтарь принял потому что пожертвование символизирует вашу душу тогда вы приходите на служение вы участвуете принимаете Вечерию Господню, если ваше сердце наполнено чем-то негативным, обидой, например. Как вы можете участвовать и кушать хлеб, который есть символ Господа Иисуса Христа, и пить чашу, которая есть символ Его крови. Как вы можете принимать это, что-то святое, чистое, что символизирует жертву Господа Иисуса Христа за вас? Вы знаете, что, когда мы участвуем в вечере, мы соглашаемся с Господом Иисусом, ты, Господь, отдал тело свое за меня я мое тело тебе отдаю на твой алтарь ты отдал за меня душу кровь я также даю мою душу мою жизнь тебе. это обмен это отношение это семья это такой завет и как возможно иметь завет если Одна из частей не согласна, один из двух в Завете не согласен с другой. Это в семье. Как человек может с человеком другим семью создать, если отдает свою жизнь кому-то другому, а ты отдаешь только часть, только всего часть жизни, другую часть с кем-то другим связываешь? Невозможно не бывает. Не получится семья. Семья появляется только тогда, когда люди полностью отдают себя Духу, Дух, Душу и Тело. В семье люди соединяются Дух с Духом, Душу с Душой и Тело с Телом. Тогда одна троица с другой троицей, два человека, становится одной плотью. Одна плоть. Это называется семья. Это все за все. Вечеря – это то же самое. Все Божие за все наше. Кто согласен с этим, участвует. Но кто не согласен или соглашается всего лишь в теории, но не на практике, отдает всего себя, но, например, мысли или сердце, которое чем-то испачкано, не отдает. Тогда не бывает семьи, нет завета. И у человека нет уверенности в спасении, у человека нет гарантии того, что Дух Святой или Бог даст эту гарантию, что человек станет Божим. И такой человек не имеет мира. Он может всему миру говорить, «У меня есть Дух Святой, но если у тебя нет мира», Тогда ты ничего не имеешь, не имеешь Бога, не имеешь этой печати, этого залога Духа Святого. И когда люди получают Духа Святого, происходит именно это. Первое, что происходит, это мир. Люди чувствуют себя свободными от грехов, от ошибок, свободными от вины, и тогда, вместе с этим миром, ты получил мир с Богом, и вместе с этим миром приходит радость, полная радость, полнота радости, которую Господь Иисус просил у Отца в Своей молитве, Он просил, чтобы радость совершенная была в них. Но это возможно только тогда, когда человек получил Духа Святого, залог Духа, печать Бога, гарантию Бога внутри своего сердца. Даже если весь мир вокруг вас относится к вам нехорошо, издевается, преследуется относится негативно. Даже если вокруг вас битвы, внутри есть этот невероятный мир, необъяснимый мир. И именно это Бог желает для всех нас. Тогда, мои друзья, иногда вы какую-то ошибку ужасную совершаете, и ты идешь на алтарь и говоришь, Господь, меня прости, я сделал что-то ужасное. Ты просишь прощения за грехи, которые ты совершил. Бог прощает. Но если ты не прощаешь другого человека, каким образом Бог тебя может простить? Иисус сказал об этом. Если ты Прощаешь кого-то, Отец ваш Небесный, Он простит. Если не прощаешь, то не простит. Тогда в молитве, которую Господь Иисус научил, «Отче наш» – это молитва, которую Иисус нам оставил. «И прости нам грехи наши, как и мы прощаем, как мы прощаем». Другими словами, «как я прощаю, я тем самым прощу, прошу у Бога. А если я не прощаю, Бог тоже не прощает. Мы видим это в молитве. Молитва Отче наш. Тогда, мои друзья, поймите это. Нет смысла возложить на алтарь все золото, которое у вас есть, и продолжать хранить в сердце какую-то обиду или злобу. Понимаете, иногда люди ненавидят тех, кто даже умер, уже их нет людей, ты их до сих пор ненавидишь. Тогда необходимо простить, простить полностью. Необходимо корды свою убрать в сторону это чувство Удалитесь, как Господь. Прости меня. Освободитесь от вашего греха. Освободитесь от этого чувства. И вы наполнитесь Духом Святым и будете иметь этот мир, этот залог, эту гарантию Бога внутри вашего сердца. Хорошо? Пусть Бог благословит вас, друзья. До завтра. Всего доброго.